Это ты, молния, МакКуин. А мы как раз из Куина. Барри, спокойно. В общем, у нас к тебе деловое предложение. Какое? Ты думаешь, что тут самый крутой гонщик? Но чтобы стать крутым, надо обставить самых крутых. Ну а крутые здесь значит вы, да? Ты что думаешь, нам слабо? Да я тебя хоть здесь сделаю Так, лежать! Глуши двигатель! На асфальт! Ой. Ладно, ребят, я принимаю ваше предложение Ну вот, снова привет, э, с вами мы, Молния Маквин и парни, которые намерены доказать свою крутизну в гонке молнии Молнией Матин. А кто же будет самым-самым-самым ответ на этот вопрос, мы получим, ну, наверное, как всегда, на финише. А финиш у нас будет в конце видео, кто досмотрит, -то тот и узнает, ребята. А пока хотелось бы напомнить, что у нас на канале действует программ лояльности. В чем она заключается? Она заключается в том, что в каждом видеоролике мы передаем приветы своим подписчикам. Спасибо, ребята, за то, что были с нами, за то, что ставите лайки, за то, что пишите комментарии, смотрите наши видеоролики. А самое главное, не жадничайте и делитесь ими со своими друзьями. Спасибо, спасибо, спасибо огромное. Ну вот, в этом выпуске мы передаем привет такому чудесному каналу, как Little Girl Show или сокращенно LG. Спасибо за добрый отзыв и за то, что ты с нами. Конечно же мы не пройдем мимо Ростислава Осипенко, стабильный наш просмотрщик, наш подписчик. И тебе огромное спасибо. Детки, конфетки ТВ тоже написали комментарий к предыдущему видеоролику и мы передаем привет и вам. И, конечно же, мы не можем не вспомнить своего друга, канал которого э, еще, я так понял, в самом начале развития, но пожелаем ему удачи в развитии, в заливке новых видеороликов. И это канал Spider-Man 007. Я надеюсь, что в ближайшее время мы увидим хороший прогресс на вашем канале. Мы этого э, искренне желаем вам и э, будьте с нами. Вот. А мы возвращаемся к нашему Молнию Маквина, который э, гоняет с крутыми ребятами, крутыми крутыми местными ребятами на их ниже дороги. Напомню, что у нас каждый выпуск Молния Маквин все на чужих дорогах гоняет. Вот. Финиш мы проехали и едем дальше Что же случилось? Случилось то, что у нас три зачетных круга В принципе Ой, чуть не свалились чаль беда, было бы если бы мы свалились Кстати, мы уже, ребята, если честно, немножко свалились На первом кругу Кто заметил, ставим лайки Или пишем, я заметил Вот Пока тараним стены Все, у нас графика такая однотипная В принципе, карта есть, но Если честно, нам... Не совсем удобно ориентироваться и по карте, и гнать по дороге. Ну, не знаю, это не получается у нас. Я думаю, с многолетним опытом геймерства у нас это начнет получаться лучше. А пока тараним стены. Вот. Неминуемые э, такие тараны, но, к счастью, мы опережаем всех кончиков нас кто-то. кто там. Догнал! Поцеловал нас сзади. И в принципе не отстает от нас. У него опоздание всего лишь секунду, и он то сократит, то продлит. Оказывается, все-таки эти ребята, которые бросили нам вызов не такие бестолковые, а довольно хорошие гонщики. То смотри, еще и обойдут Ну, чуть не пошли опять нас сзади. Протаранили, видимо.. Кто-то пристроился за нами в воздушный коридор и гонит, гонит, гонит, гонит А вот обгонит он нас или не обгонит, ну, узнаем. У нас еще полтора круга впереди, чтобы оторваться от него И у них полтора круга впереди, чтобы нас обогнать и дать нам занять первую позицию и Доказать свое чемпионство перед очередными соперниками нам много вызовов бросают но это хорошо чем больше вызовов тем больше мы в тонусе тем больше у нас гонок тем больше у нас выпусков и есть чем вас порадовать и тем не менее порадоваться самим вашим присутствием на нашем канале если честно мы очень рады новым гостям старым друзьям очень тоже рады новым выпускам в общем мы, мы дружелюбные ребята Принимаем любую критику, если вам что-то не нравится, тоже пишите нам, будем пытаться исправлять это, подстраиваться под вас. Может вам хотелось бы увидеть какие-нибудь другие игры на нашем канале, тоже смело нам пишите, мы открыты для сотрудничества, для критики мы открыты. Ребят, мы будем только вам благодарны за любой отзыв. Пу пусть будет он э, не совсем приятным для нас, но если он будет правдив, мы вам за это скажем всего лишь навсего спасибо. Ругаться с вами мы не будем, потому что мы не конфликтные ребята. Да и зачем ругаться, и так э, люди в последнее время какие-то злые, не знаю. Ходишь по улице и иногда расстраиваешься. Ну, что поделаешь всех не поменяешь но начинать нужно с себя такие выводы мы сделали для себя как бы а каждый решит что ему делать и в какой ситуации как вести. мы как бы, говорим что нужно делать именно так как мы вам советуем но мы стараемся стараемся вести себя хорошо вот Дружелюбность это хорошо, молния Маквин в каждом выпуске вам это доказывает, доказывает своими поступками, поведением, и также он это показывает занятыми первыми позициями. А будет ли эта позиция у нас стабильная на протяжении этого выпуска и следующих, узнают те, кто посмотрит этот и следующий выпуск. Вот, а у нас уже э, финиш... Не за горами. Стрелочка показывает, что мы ошибаемся. Кстати, как только с трассы съехали, сразу стрелочка. Бух. Да, здесь же у нас финишная прямая. И наша очередная первая позиция, ребята. Ура! Спасибо, ребята! Победить вас для меня большая честь. Подписывайтесь на наш канал, ставьте пальчики вверх, пишите комментарии, делитесь нашим видео. Пока-пока!